Давай! Да! Да! это пресс! Да! это пресс? Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Зашел, поставил, победил. Да! С кем бы вы хотели провести выходной? А. Женой Б. Опасная ситуация. Санька, Пелевин, Давай, лаунч старт на гельке, 63-м. Пошел! Так, здесь по помедленнее, бро. О, ручка. Наконец я понимаю, насколько она полезна. Когда вот это... Тише, бро, здесь, пожалуйста, помедленнее. Помедлин, здесь забавляй скорость. Да, очень хочется жить. Тихо, тише, тише. Ой, Сань, Господи. Сань, потише, пожалуйста, здесь реально притормози, бро. Притормози. А еще еще притормози. Господи! Так, хорошо. Саня, ой, господи, пожалуйста, Торь, тормози, тормози, бро. <с>... Жесть. Бро, бро, бро. Тихо, тихо, тихо. Тише, тише. Здесь Саня, не шучу, При... Саня, притормози, пожалуйста. Бро, реально притормози. Пейсли. Пейсли. <laughs> What are you doing? <laughs> <laughs> что мы читаем внимание свалка мусора запрещена распитие спиртных напитков запрещено. и о чудо два в одном это россия детка На того благородная машина у меня птички плодятся <реклама> <реклама> Девчонки, ну что вы такие девчонки, а? Вот у всех, наверное, есть такая подруга, которая говорит, я сейчас выйду, и выходит, сука, полчаса. При том, что я выезжаю, и ей пишу уже, выходи, ехать не до нее полчаса, подъезжаю, она еще не вышла. Почему я, почему я тебя должна сидеть, ждать три часа? Ну почему нельзя так просто взять и быстренько выйти, а? Алло. Ну я же я, я же сказала, сейчас подъеду. Ну что ты мне каждые полчаса названиваешь? Сейчас я приеду. Сейчас, все, жди. Не ори на меня! Сейчас приеду. Как ты? Как ты сейчас выходишь? Так ничего. Все, давай, сейчас подъеду. Месяц май. 13 число. Трасса Тюмень-Ом. Подъезжаем к Тюкале. И что это? Весна? Палашки. Где листочки? Здесь песни птиц. А не будет ничего этого, потому что это Сибирь. Дождались лета? Дождались лета? Вот оно. Такое хуёвое лето в Сибири. Вот такое вот оно. Попросил, говорю, дай зарядку. Говорит, в холодильнике я не поверил своим глазам. Ушам. <смех> Это сильно. Показывай. Сильно, просто сильно, пацаны, я такого еще не видел, честно <смех> скажу. Actions. Please press one. One. Like a ball. Oh yes, I keep the bank rolling. Like. <laughs> yeah. Yeah. Yeah. Yeah. yeah! Yeah! Oh, that! My order all that,